Это много методов, это создание блога в YouTube, где нужно делать. Но здесь есть особенность такая. YouTube делает человека релевантным, когда у человека есть очень много uh, видео. То есть это видео...